Кто там проснулся-то? Проснулся? <как> <как> Папа подарок сделал, да? Динари. На день рождения с Аминой. У вас же два раза в год день рождения, да? <как> ну как? Амина проснулась только. Даритка вот радуется Ракета. Это калохватая. Холодно, холодно. Еще только занесли. Поцелуй. Ой, У мамы на такую руку денег было. Песок в Да. Да, подарок. Везде попадай, говорит. Ты должен попадаться. Дедушка тоже добавил в эту машинку денежку. Вон, видишь, пик-пик там есть. Это паровоз. Паровоз? Пар... Это машинка, бик-бик делает. Пик-пик. Она еще холодная. Она еще холодная, да. <coughs> Я еще даже не разделась а сижу и снимаю всех. Де Давид, смотри. Папа с дедушкой какой подарок сделали. Все, визит заливаем и едем, да? Ага. Да? Дед. <свят> а то катаетесь на маленькой машинке, да, толкаете. Мама, это будто. Да? Это уже будто тазили. Да, Риня, как будто? Да, все там могут кататься, на этом машинке. Могут очистить а. это. Да, да, начин. Начин. Зачем? Микробы убивать? О, а? А? а, но. Вот это я на этом только видел. Я не упаду. О, дедушка-то молодец. сто лет на Папина дочка ждала, да? Ридка на полу сидит, он за аминку схватился. Вот так вот. Она все там, технику, Да, все, поехал, все, у него работает. Амина, знаешь, что сказала? Это паровоз. Тебе купили, наверное, да? Да, да? все, дедас. Конфискация имущества. Уже да? Такая да, доводится. Да? Поехали. Поехали. Динара-то сами на выздоровели. А здесь кто спит? Там тигра. И он а -а -а. вышел. Там кому не лень, все там торчат. А -а -а. Чай поставил, чай попью. <смех> О, тигры тоже понравилось, смотри. Нюхает, обнюхивает. Все. Арестовали машинку. Шкаф, шкаф закрой, Давид. Игрушки. Им теперь игрушки не надо. Андрюха говорит, э, стрижку-то. Как сдать Чеки нет. Машинка, посмотри. Он, он закрыл куда-то, похоже. Это да. кто так? Он? Я, ты? я Я за ним туда пошел. Я говорю, иди туда. Разговор здесь. Все, это... погоди, довел, ты я. Говорю, ну, это... Продавец, что ли? Да, мужик. Мы а, подходим к магазину, он убегает. Будто, От вас? Как будто убегает. Ага, убегает. Ага. Говорил, на улице, сюда, разговаривай. Он там вообще стоит без дела, в другом магазине. Прятался, наверное, он убил нас. Так он, наверное, понял, что? Да. Нам какую-то бракованную сыну. Да, машина. что, горить что ли? А там нишки покупать? Ну, конечно. Нафиг. Ладно, вы испытали сразу первый день. испытали, Вот меня испытал он, тут общипал всего, щипли. За эту же сумму взял. Поменяли. А, ну за эту же закончил. Да, да, да, да, да. Я говорю, подороже, если есть, давай подороже это. Более, более, более была более менее такая. Нету больше выбора-то. Ладно, хоть первоначально так. М -м -м. Чем бегать? Приятно, <-мех> как сташь. Я так сдам. Да-да-да. Я бы тоже так же отнесла. А ты чё? Нифига. Все Всё, машинку е е не поиграет, всё, <сёly> <сёly> Ей нравится Ее в тележку посадят, катают машин... сейчас во, вот так. Еще равновесие, нет? Ремень, ремень надо. Безопасности. опасности. Да. Эй! Ай-яй-яй, а как красиво, да? Сейчас будет орать, да. кататься. Катай меня. Ди Покажи. Динара катает. Да мы сразу сказали, что Динарку, а Даринку будет кататься. Да. Жертвы, я. Вот их жертвы, все получил, ездит. Пока, давай. Все так умная личика сделала, как это, да? Да, Ва. О ездит. Уже это чай. Потом было. Кучечка. У нас дедушка да. пришел. Сегодня день рождения у Динарки. Тысячу рублей дал. Я сказал, детям хоть говорит, сладости купишь. Я говорю, да не надо, господи, вчера Фариде дал тысячу. Под, на подарок дал Добавил Андрею Андрей, он толчонку будет делать Чистит, сидит Я сейчас пойду эту денежку тратить в магазин Куплю сейчас Сладости, фрукты, мрукты Всякое такое Так что каждый... у нас, дедушка, слава тебе, господи спасибо. говорю Дай бог ему здоровья Крепкого Ой, это-то чё? Умойся. Зомби проснулись, да? Зомби проснулись. А? Проснули. Сейчас я пошла тогда магаз покупать. Да? Сок. Они же сок любят. Сейчас торт привезут к обеду. Давай, сделаем. Че? Салат сделаем. Зимний? Знаю, зимний а какой? Селёдку под Ой, на селедку под шубы это время ведь надо, Андрей. Ты же знаешь. Это надо если делать, то к вечеру только его кушать, чтобы оно отстоялось и пропиталось и все. <реку> Ты царичи. <че? реку> <реку> <реку> Дарина. <реку> а? Ладно, а ну, погнала я магаз. <реку> Друзья, мы вот сейчас готовим с Андреем. Ну, короче, в принципе, что готовим? Ну, и быстренько на скорую руку. Как всегда, толчонка у нас самая ходовая наша пища да Андрей любимая да, любимая, да. затем сделали бутербродики. бутербродики дики тики да Андрей сказал давай чеснока давай говорю а ты говоришь, тут раз сделала чесноком я говорю нет без чеснока Короче, а... все болеют, все тем более все болеют да вот обалденный бутерброд так нарезали огурцы сыр ветчину ну, дети, как всегда, бегают, хватают, кушают. Ну ладно. Конфетки. Так, а мы тут жарим голень. Это картошки у нас. Картошка сердца. Андрей потихоньку зафигаривается. Так, фрукты сейчас положим. И ждем тортика, тортика мы ждем. Сейчас должны к обеду привести тортик. Я заранее загад, а, загадывала, говорю, заявку давала за месяц. Мы с Аленой переписываемся. Переписалась и говорю Алене, что нам надо тортики. И Даринки у нас тоже день рождения, ведь Андрей 20 марта. Надо будет исправить. Ну, естественно, ты уже дома будешь, наверное. Да, его да, буду да, вот, толчонка у нас готова. Ливерную колбасу специально для себя взяла, потому что я очень люблю, мы с бабушкой очень любили ее. Эту ливерную колбасу. <плес> Ты не любишь? Андрей, я терпеть не ловишь, говорит, <плес> Шо, кто говорит, люблю кровяную колбасу? Вот так мы, короче, <плес> без разговора сразу уже знаем что кто что делает и работаем сплоченно можно сказать нет, нет. Да. сейчас лябушек накроши... а, накрошить. нарезать на крошить надо, еще рано. рано еще а посохнет сделать он мне все рано делает ладно ладно я все тороплюсь а то так лук надо накрошить да. тогда Куда? Сюда. Курицу зачем? Надо тебе говорить. Ну я не люблю морковь надо. еще в курицу. Да, да. Когда сам делай так надо. И лук, и лук -то а? Лук-то обязательно с лук мясо Вот ты не мясо. Ай, мама говорит, красивый торт. Вот у нас сейчас тортик привезли. Динарий 6 лет. Лол. Сур сюр прайс написано. И 6 лет. А люди кушают, не кушают? Никто не кушает. Никто. Это и динар, и да, это у Динары торчик, Да, это тортик, да. Сейчас... Да, мясо сейчас даже... Да. А -а -а. Такой классный, да? У -у -у -у. да. Да, это Да. Так.